Отлично. Ну, за час постараемся успеть основы. я расскажу, структуры организации студии, основы стандарта профессии, конечно же, который мы сейчас с коллегами разрабатываем. Ну и если у вас будут вопросы, практически по любой теме, потому что за 10 лет работы мы эту тему вдоль и поперек изучили, изъездили и оттестировали, поэтому практически на любой вопрос есть, так или иначе, какой-то системный ответ, который ну, я смогу вам дать, исходя из вашей ситуации. Первая у нас тема – это стандарт профессии дизайнер интерьеров. У нас в стране на данный момент не существует стандарта профессии дизайнера, есть дизайнер среды. Если вы посмотрите в официальных документах, в вузах все будут выпускаться как дизайнера среды. Те, кто есть, а вот дизайнера интерьера нету. Мы посчитали, что это немножко несправедливо. Более того, в нашей студии была организована именно работа такая системная, последовательная, чтобы иметь возможность брать сотрудников и работать. Дизайнер делает дизайн, а менеджер этим всем управляет. Визуализатор делает визуализацию, чертежник делает чертежи. То есть каждый, чтобы занимался своим делом и делал это профессионально, умно, и чтобы в этом деле находил свое предназначение и призвание, чтобы он в этом деле был перфекционистом, и получал истинное удовольствие от своей работы. Мы разделили все функции дизайнера на составляющие. И, соответственно, прописали это все э, в документах. Нельзя сказать, что это должностная инструкция. Это не должностная инструкция. Это больше документы, где э, у нас указаны и показаны границы ответственности одного специалиста и второго специалиста. И э, суть, и самая интересная составляющая всего вот этого действия, всего стандарта, заключается в том, что мы... По сути, когда вот я сам рос, когда начинал свою работу, начинался визуализатор и постепенно становился дизайнером, потом организатором студии, я нанимал людей и постоянно перех. Ну, у меня был такой вот рост из сотрудников, которые делают вообще все, работают на работе в такую единицу боевую, которая делает сначала дизайн, а потом работает с коллегами, распределяя задачи. Сейчас я выполняю в своей студии иногда роль ведущего дизайнера, но в основном моя роль и моя должность – это арт-директор. Это значит, что я отвечаю за качество и я должен проверять все работы, которые выполняют наши сотрудники, что эти работы соответствуют философии студии, нашему пониманию прекрасному и тому, чтобы нам было вообще не стыдно за то, что мы выпускаем. А ведет проект менеджер, с ведущим дизайнером. Они общаются с клиентом, они участвуют во всех переговорах необходимых, согласовывают цвета, материалы, картинки. В общем, идет именно вот такая работа. Им помогают, конечно же, другие дополнительные специалисты. Это обмерщик, это визуализатор, это комплектатор, это ну, менеджер, собственно, с ведущим дизайнером работает. И вот таким образом такая команда насчитывает 10 разных ролей, 10 разных специальности, которые можно разделить, если будет такая необходимость, или объединить в одном специалисте. Так или иначе, мы, когда работаем в дизайне, ну, я думаю, что вы тоже это знаете. Кто из вас дизайнер? Поднимите, пожалуйста, руку. Есть? Ага, многие. Отлично. Уже работает. Супер. Ну, вы тогда не дадите здесь обмануть. Понимаете, что в любом случае все 10 функций, они так или иначе у нас объединены. Давайте их перечислим для начала. То есть первое ⁇ это обмерщик. Сначала у нас происходят функции, которые требуют выполнения каких-то определенных задач. То есть у которого есть определенное задание, есть правила выполнения этого задания и есть определенный конец, который можно передать на следующий этап. Что это? Это первое, это обмерщик. Второе, это дизайнер. Дизайнер делает подбор мебели, делает планировку и концепцию. Дальше, чтобы это все делать, визуализировать, есть визуализатор. Чтобы это начертить, есть чертежник. И еще есть у нас э, декоратор. Ну, опять же, он может быть в студии, может не быть. К примеру, в нашей компании нет декоратора, потому что наша услуга не подразумевает того, что мы будем ну, в конце именно декораторством заниматься. Тем не менее, в вашей компетенции, в вашей студии или в других студиях такая услуга может быть, клиент эту услугу может захотеть, поэтому мы должны, естественно, иметь такого специалиста, который подтянется и сделает. Поэтому для того, чтобы выполнить дизайн интерьера, нам нужно 5 рабочих специалистов. Эти, это можно сказать специальности. И эти специальности объединяются либо в одном человеке, либо разделяются на несколько. Теперь мы умеем и мы делаем именно вот эту работу для того, чтобы у нас был результат по каждому этапу, который соединяется между собой и по этапам идет один за другим. Но этого недостаточно. Это только начало, потому что половина работает и сделает собственно, сам проект, вторая половина его сдать, клиенту защитить и согласовать, и провести в процессе. Потому что, кроме того, что нарисовал планировку, ее нужно согласовать. Подобрал материалы, нужно согласовать. А, нужно увязать это все дело вместе, чтобы это работало. И для этого есть а, другие должности, которые называются еще пять должностей управляющих, которые а, являются более опытными, ну, по сути, специалистами, либо более продвинутыми должностями, которые так или иначе присутствуют в дизайн-проекте. Вы с этими должностями тоже сталкиваетесь и... Они есть у вас тоже внутри. Давайте их тоже назовем. Это пять основных должностей. Это ведущий дизайнер. Что делает ведущий дизайнер? Его ключевая компетенция естественно, у него есть все навыки дизайнера. Он может сам сделать дизайн это не проблема. Но он его не делает. Он не делает дизайн, потому что его задача, самое главное, это делегировать частички этого дизайна раскидать на исполнителей и раскидать на своих товарищей, которые сделают собственно, этот дизайн. И его ключевая компетенция является в том, чтобы принять, все объединить воедино и согласовать с клиентом. То есть он согласовывает с клиентом, и он смотрит, чтобы все это совмещалось, сочеталось так, как было в техническом задании. Он такая голова. Это на самом деле самая творческая единица, которая... И является, ну, по сути, таким автором и генератором проекта. У него есть в помощниках менеджер. Ну или не в помощниках, они на самом деле работают в команде. В команде. Я ну, достаточно творческий человек в плане работы в творчестве. да, И может быть и у вас тоже. Вы сталкивались с такими проблемами. Я, по крайней мере, точно с этим сталкиваюсь. Что, когда я что-то рисую, либо когда я что-то придумываю, я одновременно не могу ну, вести какую-то бюрократию, не могу вести административную работу. То есть, именно договор, следить за э, финансами, работать с клиентом, когда мне нужно, допустим, выставить дополнительный счет, как-то неудобно. То есть, только что ты общался с ним и э, вроде как э, в дружеском начинании работаешь, а потом тебе вдруг надо счет дать и говорит, давай подпиши. Ну, как-то не очень себя чувствуешь, некомфортно. И таких ситуаций, на самом деле, достаточно много. Но э, фокус в том, что если эти ситуации не разруливают, то мы будем уходить просто в минус. Я помню очень нехорошую ситуацию, когда я начинал работу, и мне пришлось переделывать проект, э, я делал салон красоты, мне пришлось его переделывать просто четыре раза, потому что с клиентом мы ну, так более-менее подружились, и он говорит, "А вот давай еще, давай еще, мне было очень сложно отказать. Вот такую ошибку многие совершают, и чтобы ее не совершать, всегда нужно понимать и э, держать у себя в помощниках именно организационного, Человека, который точно проведет все по договору, который точно сделает так, чтобы там, финансы были на месте, и который разъединит э, отношения финансовые и отношения на проекте. И это является очень полезной частью для самого проекта. То есть это и полезно и для клиента, полезно и для нас, и полезно самое главное для проекта. Потому что именно ради того, чтобы проект был сделан, мы, работаем, э, мы пришли в эту профессию. Если этого не соблюдать, то, к сожалению, мы будем уходить в минус и проект рисует просто быть недоделанным из-за всяких недовольств. В общем, ведущий дизайнер плюс менеджер работают на проекте и у них есть дополнительные тоже ребята, которые им помогают. Но еще один третий получается из управленцев это комплектатор. Мы делим работу на проекте и работу на комплектации и рекомендуем так делать всем. Неважно, как это прописано или как вы делаете на самом деле, ну, то есть вы можете в процессе проекта вести комплектацию, можно заранее выезжать в магазин, можно подбирать, можно комбинировать, все, что угодно можно делать, но самое важное, что это нужно каким-то образом прописать в договоре. Если в договоре этого нет, то, к сожалению, если это все смешано в единую кучу, то непонятно, где начало, где граница, где граница, и в случае конфликта, вдруг, если он будет, с Леной будет очень тяжело, потому что, когда подадут в суд, нельзя будет отделить выполненную работу, она будет вся невыполненная, и вам придется просто вернуть все деньги. Если вы все смешиваете, просто это нормально, можно так делать, но понимаете, что вы рискуете. И такие прецеденты были. Закон о защите прав будут требовать в три раза больше. Заплатили 300 тысяч, вам за проект 900, как, как миленькие отдадите. Потому что не согласовано и не проведено. Очень-очень тонкий момент, и сейчас все стали умными, сейчас спокойненько... И легко через интернет можно в суд подать, можно даже никуда не ездить. И вы потом даже не узнаете, что что-то случилось, когда к вам только уже приставы придут и будут требовать деньги. И таких случаев много. Я общаюсь с юристами, которые ведут именно процессы по дизайну, и это очень серьезная на самом деле вещь. Нельзя ее игнорировать, потому что чем дальше, тем хуже будет. И чтобы работать профессионально, ну, я считаю, каждый специалист, каждый человек должен делать не только творчество, да, но и какую-то организацию. И в этом плане, с чего я начал, это разделение именно самого проекта и комплектации. Как минимум в голове, а как максимум в отдельные договоры. Мы делим именно сам проект, он у нас заканчивается именно чертежами, набором 3D-визуализации и ведомостей, которые, в которых показано, что нужно закупать. И дальше мы все это мы сдали. Подписал клиент Арт. И дальше, только после этого, мы имеем возможность начать строить, мы имеем возможность начать управление стройкой, мы имеем возможность начать комплектацию. И это становится дополнительной услугой, которую мы тоже можем дополнительно продать. Эту услугу сопровождает должность, я не говорю человек, да, или не говорю именно функция, как комплектатор. Что делает этот комплектатор? Комплектатор именно берет готовый проект, это является его ну, информацией, которую он получает себе для начала работы. Там он видит, вот у меня визуализация, значит, мне нужно примерно так, вот у меня ведомости, отлично, уже дизайнер подобрал, вот у меня примерная смета, ну или бюджет, который обсудили с клиентом, и вот у меня чертежи. Вот по этим данным я уже могу выходить на стройку со строителем, комбинировать, когда им что нужно привести из часовых материалов, и по плану, графику работ, начинать работать. Не надо путать только единственное с авторским надзором. Авторский надзор ведет дизайнер, а комплектацию ведет комплектатор. Это разные вещи. Дизайнер проверяет соответствие цветов, материалов, как то, что мы выбрали, сочетается между собой, как строители построили стеночку и поставили ее. За все это дело отвечает дизайнер. А комплектатор отвечает за условно хозяйственную деятельность. Он должен договориться поставщиками, заключить агентский договор, получить агентские вознаграждения, получить оплату от клиента за свою работу, привести все вовремя, организовать склад, принять, отдать, если будет какой-то брак. В общем, по сути, это тоже менеджер-комплектатор. У него нет функции, он не наделен функцией дизайна. То есть он не может сказать, насколько вот этот голубой-голубой и насколько он подходит к розовому. Он может быть дизайнером как функция, но это не самая главная составляющая его. У него все-таки больше организационная. Его задача привести на объект и показать дизайнеру на авторском надзоре. Звучит может быть сложно, но на самом деле это не так, потому что это все может сочетать в себе также один человек. Это все может сочетать в себе все тот же дизайнер. Он может быть и комплектатором, и дизайнером, который принимает. В этом случае, конечно, логистика и именно согласование, они упрощаются, но самое главное, что в голове у нас идет разделение, где мы можем... Точно сказать, что вот на данный момент моя работа закончилась, и сейчас мы выступаем, как другой специалист, по другому договору. Порядок в голове, точность и ясное понимание, что мы должны делать, что мы делать не должны, умение объяснить это клиенту, умение объяснить это подрядчику. Когда ты выходишь, и неважно даже если ты что-то не знаешь, не обязан знать, допустим, как все стыки делаются. Это работа строителей. Ты должен знать свою работу от начала до конца. У нас же бывает как в основном? что дизайнера вроде как вообще все должен знать обо всем. Это невозможно. В итоге он знает обо всем по чуть-чуть и чувствует себя неуверенно, особенно с каким-то строителем, который начинает его вроде как экзаменцировать по каким-то вопросам, которые его не касаются. Не надо стесняться каких-то вещей, если мы что-то не знаем, но свою часть мы должны знать досконально. Итак, комплектатор. Понятно, зачем да, занимается комплектатор? Отлично. Еще два у нас специалиста есть. Это арт-директор. Это человек, либо функция, которая отвечает за качество, как я сказал ранее, он отвечает за инструкции, за шаблоны, за разработку того, что является у нас результатом работы как раз для всех этих специалистов. И этот человек, либо эта должность у нас является такой вот основной для того, чтобы показывать результат работы клиенту. То есть перед тем, как, допустим, ведущий дизайнер будет показывать результат работы, он должен быть показан арт-директору, а директор скажет, что можно сделать лучше, как можно сделать более качественный, и либо скажет, что все нормально, отлично показывается. То есть это такой внутренний контроль качества, можно так сказать, это основная функция. И пятое здесь, это руководитель студии. Тоже не пугайтесь, не обязательно, чтобы у вас была студия, вы можете тоже быть одни, но так или иначе вы принимаете организационное решение, управленческое решение. Кто-то у вас работает с юристом, кто-то у вас работает с бухгалтером, кто-то у вас работает с... Там, серверы организуют, в конце концов за интернет платят, продвижением занимаются. Все эти вещи должен организовать именно руководитель студии, и также руководитель студии понимает именно стратегию развития. Будем ли мы делать массово, либо будем мы делать какие-то индивидуальные вещи, что является нашей услугой, комбинацией этих услуг. В общем, этот человек, эта функция отвечает за то, что студия или вы лично будете развиваться и как будете идти дальше. Вот из таких частей, соединенных между собой знаниями, умениями, должностями и должностными функциями, что делают сотрудники между собой, и состоит стандарт профессии. Мы разрабатывали его достаточно долго, и он у нас появился, когда мы поняли, что есть запрос в государство, мы случайно об этом узнали, просто увидели, как другие ребята разрабатывают малые формы и стали искать, стали смотреть и видели, что, как я рассказывал, у нас нет именно дизайнера интерьера. Поэтому, когда мы посмотрели, как организована наша студия, мы поняли, что с небольшой адаптацией все это дело может лечь ну, в основу вот этого полезного, важного для всех документа. Мы решили, что недостаточно делать проекты, недостаточно зарабатывать деньги, нужно и как-то организовать, в том числе и сообщество дизайнеров, для того, чтобы... Сообщество дизайнеров как раз-таки защитить от каких-то проблем, которые возникают, чтобы клиенты понимали, что нужно делать, а что дизайнер не должен делать, чтобы сам дизайнер в конце концов понимал, что должен делать, а что не делать. И мы прописали это в набор документов, которые вы тоже можете скачать и изучить. Если эта тема вам интересна, то обязательно зарегистрируйтесь нам на сайте, либо напишите по почте, мы вам вышлем приглашение на участие, в дискуссиях, и вы сможете посмотреть, скачать все эти документы и высказать ну, свое мнение по этому поводу. Я могу сказать так, что у нас вообще вот наша студия, наша компания работает, сначала мы работали в офисе. В офисе, когда работаешь, это все прикольно, прекрасно, вот всем на... начали на энтузиазме, но к сожалению, развитие в этом достаточно тяжело, какое-то такое, ну, плодотворное и долгоиграющий организовать, потому что много проектов, много сотрудников, нужно больше офис, больше людей, людей, опять же, которые находятся где-то поблизости. И мы решили, я несколько лет назад решил полностью поменять концепцию и перейти в современное более русло, это онлайн-проектирование, онлайн-проекты. Мы закрыли, у нас было три офиса, мы закрыли их все, оставили только один как ну, для встреч, как представительство, но при этом люди там не работают. Мы встречаемся с нашими сотрудниками один раз в неделю через skype сессию Этого, в принципе, достаточно. У нас есть правила организации, как мы организуем именно работу внутри компании. У нас нет подчиненных, у нас нет исполнителей, у нас каждый человек является очень важным, выполняющим свою функцию. У нас руководитель точно так же важен, или арт-директор точно так же важен, как и чертежник. Каждый выполняет свое дело, и если люди знают, что делать, то не нужно их контролировать, не нужно их мотивировать. Каждый занят тем, что ему нужно делать именно по этому проекту, и не нужно никому ничего напоминать. Чтобы все это дело работало, мы внедрили единую систему управления, у нас это сделано в виде BSN, где есть последовательность действий на дизайн-проекте. Эта история называется «Сценарий ведения дизайн-проекта», где прописано буквально по должностям и по, по полочкам, да, что кто должен делать, что в начале проекта начинается, что в конце, что в середине, как взаимодействовать между собой люди. Вот такой сценарий прописывается, отдается сценарий этот дизайнеру и менеджеру. Естественно, желательно, чтобы люди прошли какое-то некое обучение. Без этого, ну, к сожалению, тяжело. И зато тогда потом это все работает как единый механизм. И вот к этому мы стараемся стремиться и при... стремимся прийти. И это уже получилось. Вот. И в результате у нас получился документ в виде стандарта профессии, который мы организуем у себя и рекомендуем тоже организовать это вам. Вот примерно такая история по организации. По должностям 10 позиций основных. По внутренней организации систем ведения проектов, при этом офис не нужен. И самый главный плюс в том, что у нас работают сотрудники, не обязательно из Москвы. То есть, если мы делаем проекты в Москве, допустим, у нас нужно, чтобы только на месте был ведущий дизайнер. Потому что он выезжает, осуществляет авторский надзор и комплектатор, который ну, на месте уже все организует. Все остальные могут где, где угодно. нас ребята с Киева работают, с, из Питера работают менеджеры. А, наши менеджеры было время, когда уезжали в Таиланд работать. Ну, то есть там вообще все равно, где кто находится. Главное, чтобы были а, на связи а, ну, в выговоренное время. И а, так как связь тоже сейчас доступна, то у нас нет никаких границ именно по работе, а, ну, по, по ограничениям. Мне такая концепция очень нравится, нет ограничения по месту, да, где, где кто находится. И на самом деле это дает свободу. То есть люди могут работать, когда захотят, когда им удобно, не обязательно ходить в офис, можно жить где угодно и выполнять любимую работу. Мне кажется, это прекрасно. Вот примерно так по организацию сотрудников. Есть какие-то вопросы? Давайте. Давайте. А можно микрофон? Спасибо. Пока думаете, какую следующую тему. Могу про привлечение клиентов, могу про еще организацию, могу про бренд, что угодно. Может быть, ваши какие-то вопросы. Санислав, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Евгений. Я достаточно долго наблюдаю за, наблюдаю за вашей компанией. Вопрос следующем. Да? Вы рассказали про пять специалистов, пять, пять направлений, да, на которых держатся проект интерьеров, да, ну, ведение всей этой истории, да, получается так, что нет привязки географической да, специалистов к офису, да. к конкретному месту. Да. В таком случае, кто проводит презентацию проекта перед заказчиком, если ну, все разбросаны по всему миру? Заказчики сейчас тоже интересные пошли, никто не хочет встречаться. Ну, то есть, даже если ты можешь пригласить куда-то или приехать, не обязательно приезжать. У нас очень разные совершенно клиенты, и все они спокойненько принимают презентацию по скайпу в режиме демонстрации экрана. Либо, если это даже невозможно, то есть они очень заняты где-то постоянно не онлайн, то в этом случае мы записываем просто видео, также на ютубе, где ведущий дизайнер проводит презентацию. Если отвечать на вопрос, то есть функция, которая называется презентация проекта либо презентация решения, которая включает в себя презентацию, получение комментариев и в итоге дальше согласование. Этим всем занимается ведущий дизайнер. Как он это сделать? В принципе, меня лично не касается, потому что ведущий дизайнер сам может договориться с клиентом, как ему удобнее. Если клиент, если я ведущий дизайнер, допустим, у меня клиент рядом с моим домом находится, мы договариваемся, что мы встретимся либо в соседнем кафе, либо там у меня в офисе, он приезжает. Ну, это один из способов. Другой клиент находится в Москве, например, да, в центре, но он говорит, мне ехать не хочется, да и вам, наверное, не нужно. Давайте посмотрим все по онлайну. То есть это технология. Технологии сейчас у нас развиваются семимильными шагами, и их не использовать глупо. То есть у нас такое вот, у многих зашоренное мышление, что вот обязательно надо встретиться, обязательно в глаза смотреть. Не обязательно, это не нужно, а иногда даже лишнее, потому что больше мы переходим на эмоции, а меньше говорим в конкретику. Поэтому спокойненько мы практически 90% всех проектов, где бы они ни находились, мы согласовываем с помощью демонстрации по скайпу и делать это ведущий дизайнер. Ну, то есть фактически получается есть ведущий дизайнер, да. который привязан... К требованиям заказчика, да, к локации или к тому, как... Будет у него при... нет требований, у, у, у заказчика нет требований. У него есть желание сделать хороший интерьер, либо хороший проект для себя. Хорошо. И второй вопрос, если вы позволите. Конечно. Да, раз уж мы заговорили про заказчиков и заказчиков, которые а, современные да, и готовы общаться онлайн по скайпу, WhatsApp а, и так далее, да, а, то вопрос следующий как вы находите этих заказчиков, как вы знакомитесь с крупными компаниями, ну, с которыми можно так работать, да? потому что ну, достаточно актуальный вопрос. Ну, по опыту да, и по практике получается так, что все крупные компании любят, когда к ним приезжают в офис, презентуют проект, собираются там все директора, да, и как бы, происходит процесс презентации. Uh, ну да, есть частные заказчики, которые uh, готовы общаться по скайпу, uh, ну, не часто находятся дома, да, все. Я понял вопрос. Yeah. Uh, смотрите, мы стараемся не работать с корпоративными клиентами, это не наш конек, мы это не сильно любим, хоть и этими именами ну, приятно и здорово там. Ну да, в начале презентации делаю, да. ну, рассказали да, про там, Сбербанк. Да, да конечно, да, То есть да, это да. прикольно. Но на самом деле это не наше главное преимущество. Мы в основном заточили нашу систему при работе именно для частных клиентов. Я сейчас объясню почему, а потом отвечу ну, вот, на тот вопрос. То есть есть кардинальные две большие разницы в организации работы в частных, для частных клиентов и для клиентов корпоративных. Для частных, в принципе, время не сильно играет значение. То есть там очень редко бывает, когда мне нужно срочно-срочно, вот прямо сейчас. Чаще всего является ключевыми показателями качества, ну, в понимании клиента и нашим. И, ну, в общем, общем что было сделано хорошо и что было сделано под клиента. С точки зрения бизнес-составляющей, там важно, конечно, там в срок описаться, учесть всякие разные инженерные системы других людей. И чаще всего там это проекты такие у нас называются не системные, проекты с дедлайном, которые, на которые нужно мобилизовать всю команду, и они не идут по системе, они не идут по сценарию, они идут по-разному. Мы очень долго работали именно в таком вот дедлайне, да, постоянных вот таких вот спринтах, режимах, и это было наше управленческое решение стараться от этого отойти. Поэтому мы не стараемся, мы не ищем этих клиентов, когда они нас уже сами находят, ну, допустим, там, по сайту, по интернету, либо по знакомству, так как управляющие приходят из одной компании в другую, тогда мы соглашаемся делать. А, как вы говорите, там, надо выезжать. Да, надо, конечно. Конечно, надо, и когда вот мы делали, допустим, Нугалс, это москва там, большой терминал, конечно, мы выезжали, да. Но мы отмазали, чтобы не участвовать в совещаниях, мы только согласовывали свои проекты. Но это интересно. То есть общаться с топ-директорами это очень классно. Вот. Но мы опять же к этому не идем. А мы заточились на частников, потому что найти их тоже достаточно просто. То есть для того, чтобы даже не мы их ищем, а они, получается, нас ищут. Потому что мы показываем свою экспертность показываем свои работы. И дальше уже не встает вопрос, типа как нужно согласовывать или как нужно с ним работать, потому что ты сам, как эксперт, имеешь свою возможность говорить, как это должно быть. Есть вообще ну, две глобальные большие темы по привлечению клиентов. Это привлечение клиентов, когда у тебя отдел продаж, активные продажи, когда ты ищешь, ты звонишь, ты можешь ну, найти людей и убедить, что надо у тебя заказать. Это ну, отдельная, большая, большая история по построению отдела продаж. Я этим не занимаюсь, я в этом не профессионал, я это не умею. Есть много компаний, курсов, там, тренингов по холодным обзорам и по всему остальному. Я в этом не экспертный специалист. По, я стараюсь привлекать клиентов именно за счет экспертности и за счет ну, известности, да, за счет пользы какой-то. Вот Они сами по сути ко мне приходят. Поэтому вот так. Ну, то есть, как я понимаю, есть сайт да есть да. социальные сети YouTube есть... очень много людей приходит по Ютубам. половина есть... даже больше наверное а есть YouTube есть лекции образовательные да. Да, там, познавательные и так да. далее ну вроде тех что проходит сейчас грандеза например да? да ну и собственно популяризация мастерской это и есть собственно залог скажем подхода да то есть ты делаешь проект рассказываешь почему он был сделан именно так рассказываешь какие-то особенности а люди любят это смотреть и они Людям же тоже очень сложно Но, найти информация, эксперта. Видеоинформация, она воспринимается гораздо проще. Она да. показывает тебя именно... То есть ты не обманешь на видео, да? То есть ты можешь текст написать или кто-то с тебя напишет. На видео ты не можешь собрать и ты не сможешь... То есть видно, ты эксперт, ты понимаешь фишку или не понимаешь. И люди, это, которые принимают решение, то очень быстро считывают. И по сути они даже не будут ничего смотреть. Они просто посмотрят на три минуты. Так, о, давай вызываем. Допустим, я тоже так делаю. Вот у нас пример был. Нам нужно было Wi-Fi поставить в офис. Ну, сейчас мы делаем большой. И что мы нашли? Мы нашли какую-то статью, и там парень рассказывал, как вот он заморочился, и в каком-то торговом центре он сделал этот Wi-Fi. И я вообще даже не стал разбираться, говорю, давай, вызывай его. Он уже сделал, написал статью, он нам сделает. Все, даже мы не будем копаться, время тратить. Мы его вызываем, платим сколько надо, и вообще не паримся по этому поводу. Вот э, люди, у которых есть деньги, и которые не считают последнюю копейку, они решение именно таким образом принимают. Нам не нужны эконом-клиенты, нам нужны клиенты, которые именно так принимают решение. И которым мы не будем... Приходите презентоваться. Он говорит, ну расскажите, почему вы э, хорошие, да, почему мы должны у вас заказать. Я говорю, вы не должны у нас заказывать. То есть можете не заказывать. Ну, тот другой, Понял, как значит. бы, подход, э, кто кому да. должен, да. Хорошо. И э, возвращаясь э, еще раз к тексту лекции, вы говорили о том, что специалисты, они ну, равны друг перед другом. Да. Нету главного, второстепенного эта история как-то отображается на вопросе ценообразования зарплат внутри мастерской? Конечно. У нас э, ценообразование, во-первых, оно открытое, тоже могу сказать. Каждый знает, сколько, сколько кто получает. Более того, у нас прописана и построена карьерная лестница. То есть, если ты приходишь, ты приходишь начинающим специалистом, на должность специалиста, в этом случае ты понимаешь, что ты работаешь, и чтобы стать выйти на следующий уровень, 4 уровня у нас всего, всего есть, Специалист. Э, старший специалист, да, менеджер, арт-директор, в этом случае у тебя зарплата исчисляется там, плюс там, 20% в каждой должности и ты можешь понимать, используя стандарт профессии, какие тебе нужно получить навыки, умения и какие действия ты должен уметь делать для того, чтобы перейти на следующий уровень. И очень просто, если ты допустим сейчас работаешь там, дизайнером и ты хочешь быть ведущим дизайнером, то тебе нужно научиться общаться с клиентом и вести проект по системе ведения проектов. Поэтому ты уже понимаешь, что тебе нужно учить. Там уже как ты будешь учить, это от тебя зависит. Пойдешь ли ты на курсы, будешь ли ты читать книги, но ты должен уметь общаться и уметь защищать проект. И ты должен выучить э, систему ведения проектов. Вот как только ты это выучиваешь и сделаешь первый проект э, хорошо, чтобы не запоротило, э, ты сразу же попадаешь на следующую ступень. У тебя повышенный оклад получается, повышенные проценты и повышенные получается ответственность. Поэтому ты можешь, из-за того, что у нас все понятно, открыто и построено, ты можешь понимать, где ты справляешься и на какую должность претендуешь, а где не справляешься и не претендуешь. Соответственно, и назад тоже. А вы, вы только что сказали про проценты. То есть вы используете систему, когда есть оклады и есть ну, конечно, проценты да, от договоров, да. от сделок да. и так да. далее. Хорошо, Станислав, последний вопрос по поводу численности вашей мастерской, если вам не сложно. Да. И я очень благодарю вас за все ответы. было полезно. Спасибо. Я работаю с ближним кругом, так называемым. То есть я вот не работаю с исполнителями ну, на должностях. Иногда только, когда я делаю проект как ведущий дизайнер. Тогда, конечно, у меня есть исполнители. Про ближний круг – это у нас сейчас или семь, или восемь человек. Это те люди, которые участвуют в недельных совещаниях и которые отвечают за деятельность студии. Это менеджеры. Это ведущие дизайнеры, это арт-директора, и это руководитель-студии. То есть у нас 7 или 8 человек, сейчас не могу сказать. А всего на подряде у нас работает столько людей, сколько нужно. У нас есть база, база проверенных исполнителей, ну, нами проверенных, которые нам подходят. И в зависимости от того, что у нас за объект, мы их нанимаем на не на оклад, а на ну, по сути проценты получается. И в этом случае, когда вот допустим мы делали Москва-Сити, мы делали его. В 6 месяцев у нас ну, работал 25 человек ну, вот, в моменте. И при этом работал 3 комплектатора. Потому что нужно было найти очень много позиций, которые именно ну, российские, там было требование именно российские, чтобы были производители. Вот. В этом случае система позволяет не тратить очень много на сотрудников, на постоянное содержание, а принимать или не принимать тех, когда такая работа уже нужна или не нужна. Спасибо, а, Станислав. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Да. Я вот Арий представляем... да. да. Меня зовут Арий Я представляю Белорусский дизайн клаб. Как раз вы говорили там про сообщество. Ага, у, вас есть, да? у нас у нас уже есть, да. Первая там, попытка у нас была вайбер-чат такой небольшой, потом она очень достаточно большой формат такой разрослось. Сообщество, да, мы уже не смогли как бы чисто программно, скажем так, пользоваться вайбером, да. и поэтому перешли на Телеграм. Я хотел спросить у вас два, можно сказать, вопроса. Первое, это кроме вот канала YouTube, видите ли вы перспективу, например, в Телеграм-каналах или между сотрудниками связи с такими же специалистами, ну вот такая форма, да, как Телеграм-чат. И э, второй вопрос, который там у нас так, <смех> злободневный вопрос, который постоянно в сообществе э, обсуждается, именно в Минске, э, по поводу э, таких определенных ну, демпинга, наверное, в какой-то мере. Это по поводу вот этих догоняющих баннеров с бесплатным дизайном. Мы вам сделан бесплатный дизайн, бесплатные планировки, и просто каждый раз открываешь интернет и видишь везде эти баннеры. Вот я хотел спросить у вас именно ваши как бы, отношения, к данному явлению. И... Ну и все. Ну хорошо, давайте с мессенджеров начнем. Я, на самом деле, сам не очень сильно люблю и практически не общаюсь. Я состою в нескольких разных таких клубах, закрытых по мессенджерам, но я не очень понимаю, как ну, с дизайнерами там можно общаться. Поэтому для меня это... И, как я понимаю, тоже многие дизайнеры тоже не очень сильно понимают. То есть есть в Facebook какая-то открытая площадка, есть у нас, допустим, закрытый форум, наш. У нас там более тысячи человек. Это те люди, которые прошли у нас обучение. То есть там какая-то у нас внутренняя движуха есть. Вот. Мне, в принципе, этого достаточно. Наверное, тема эта актуальна, правильно и полезна, но от меня немножко далекая. Вот. Что касается второго вопроса по поводу рекламы догоняющей, это очень правильно. То есть люди молодцы, я ничего не могу сказать, это нормально. То есть как бы там профессионалам не казалось, что вот там выскочки, да, молодые или, там, рекламщики, это хорошо. Потому что, ну, на самом деле, каждый клиент находит своего дизайнера. Строит очень много, и те люди, которым не важно, какой дизайн, то есть есть таких много людей, они не понимают качество, они не понимают. Они в дизайн заказывают, как в магазин за хлебом сходить. Вот Какая-то булка да, вот лежит, они даже не могут понять, чертвая она или не чертвая. Поэтому как бы им нормально, у них есть, наверное, заказы какие-то свои, и какие-то люди у них заказывают. Ну, пожалуйста, там вперед. А есть другое, совершенно другая какая-то струя, да, друг, другая глубина, где есть топовые дизайнеры, которые а, вообще берут там ну, какие-то сумасшедшие деньги. И у них тоже есть какие-то заказы. Есть средний дизайнер. То есть рынок, он очень а, многогранен. И ну, я, допустим, ну, лично никогда не буду вот по рекламе а, там, ориентироваться без проверки какой-то. Вот, поэтому такие заказчики тоже есть. И на самом деле это те заказчики, которые ищут нас по... Не потому, что у нас картинка более яркая, а ищет по сути, по содержанию, когда ты спрашиваешь на э, первой встрече, почему вы нас выбрали, и он рассказывает, потому что я видел вот то, мне понравилось, я считаю, что вот этот вот, э, подход этот правильный, я считаю, что вот этот проект у вас качественный, вот это, мне больше вот так нравится. Поэтому на самом деле люди фильтруются, не надо там, переживать, надо делать свое дело, понимать, чем ты отличаешься, и именно это транслировать. Но вот эта очень большая проблема заключается она в том, что дизайнер, к сожалению, не умеет себя презентовать, не умеет транслировать и даже если умеет, не находит времени. да, Из-за того, что работаем 24 часа в сутки практически, из-за чего? Потому что не можем делегировать. А делегирование — это навык. Его нельзя в и получить, посмотреть схему и начать делегировать. Это невозможно, не получится. Это навык, как на велосипеде ездить. Его надо постепенно в себе развивать. потихонечку. И многим это сложно. Многие в это не верят. Многие ну, думают, что мы все-таки сами будем делать. Многие даже не могут ну, понять, что кто-то может делать дизайн лучше их. То есть я так долго думал, что я думал, что я самый молодец, и я такую красивую картинку рисую, что никто так не сделает. И мне вот один из первых заказчиков сказал: Ну, ты сейчас начинаешь еще, там, через два года, вот, по минимуе слова, у тебя там будут ребята, которые будут рисовать лучше. Я говорю: да, нет, такого невозможно, потому что я быстро делаю и качество. И что вы думаете, сейчас все мои выпускники, которых я обучаю на курсе визуализации, они лучше меня это делают, быстрее меня делают, они какие-то фишки уже знают. То есть я уже к визуализации вообще не притрагиваюсь. это замечательно, потому что у меня другие навыки, другое управление. Вот это вот не зашоренность, это вот умение не смотреть там на кого-то, а смотреть именно на себя и вытаскивать свои ключевые компетенции, двигаться вперед, она притягивает тех клиентов, которые нам нужны. Добрый день. Ответил. Спасибо. Добрый день, спасибо за вашу лекцию интересную, Елена, дизайнер интерьеров. У меня такой вопрос, вот вы рассказывали о прописанных стандартах для дизайна студии, да. а, есть ли у вас в планах прописать для фриланс-дизайнера, как бы выглядели стандарты практики? Точно так же, они универсальны, только здесь нет такого понимания фрилансов или в студии, это лишь форма образования. Потому что здесь имеется в виду профессия дизайна. Неважно, работаешь ты на кого-то, либо ты работаешь там, на себя, либо ты инвестор и хочешь организовать свою студию дизайна. Они универсальны для всех. Самое главное, что они показывают, то что профессия дизайнера она делится на составляющие. И первое, что нужно это сделать, не нанимать людей, не делегировать, а в голове у себя попытаться разделиться на части. Как только в голове становится все ясно, все четко и все понятно, Сразу же у тебя получаются бонусы, которые позволяют тебе клиенту объяснять, где начало, где конец. А как только ты клиенту 10 раз объяснил, уже вроде и сам понял. И уже можешь нанимать себе визуализатора, уже можешь нанимать там, чертежника, ну и так далее, по усложнению. То есть, конечно, проще всего нанять там, чертежника или визуализатора, поставив задачу. А попробуй менеджер нанять, личного помощника. Что он будет делать? Вот что он будет делать, написано и показано. Ну, вытекая из первого вот вопроса... Насколько вы считаете, стоит смешивать именно комплектацию и авторский надзор? Ни в коем случае нельзя. Это большая ошибка будет организационная. Что именно, даже если это не дизайн-студия, надо до клиента доносить, что это две отдельные истории? Они две отдельные. То есть, если вы их смешиваете, значит... Вам, вы, у вас не получится отчитаться одновременно и авторский надзор за комплектацию, то есть вам могут не заплатить там, допустим, или придраться по комплектации, а авторский надзор вы тоже с носом останетесь. Но надо разделять, где именно граница, и за каждый договор брать денег. Можно разделить общую сумму на две составляющие, но вот здесь у меня набор функций вот такой. Я приехал, было закрыто, я постучался, меня не пустили. Извините за выезд, мне все равно должны деньги. А по комплектации отдельная история, то есть комплектацию ты должны, должна была организовать доставку, принять на месте, сдать прорабу. Вот это, допустим, сделали. То есть что-то можно сделать, что-то не сделать, но чтобы было качественно выполнено работой, чтобы можно было понять, сделана она или не сделана, нужны критерии, что является сделанной работой. В авторском надзоре что это? Это журнал авторского надзора и это фотофиксация. Все, вот ты пришел, ты сделал, ты отчитался. У тебя галочка плюсик. Ты можешь предъявить это документами. Если смешивать сюда еще и комплектацию, то... И комплектация, там, если где что-то не сдашь и это не сдашь. В итоге ни, то, ни те, ни те деньги не получишь. Uh -huh. Дальше, если расширять эту всю историю, обычно авторским надзором занимается дизайнер все-таки, а комплектация, она более требовательная ко времени, то есть, она full-time может два человека работать. Дизайнер в это время может приезжать на объект только один раз и в это время заниматься другими проектами. Потому что дизайнер пошел в дизайн в основном, чтобы делать качественные, интересные проекты, придумывать, общаться с клиентом. То есть ему не хочется договариваться с магазинами о скидках и о всех делах вот этих. Он не за этим пришел в профессию. У него в голове именно вот это. А есть комплектаторы, которые вот на этом собаку съели, они им дают с кем-нибудь договориться, с кем-то там заключить контракт, заработать денег. И у них психотипы на самом деле разные. У дизайнера это красота, а у комплектатора деньги. Но чтобы дизайнер творил красоту, нужно, чтобы кто-то зарабатывал деньги. Потому что, и опять же, возвращаясь к процентам, проценты, которые заработал комплектатор, они частично возвращаются дизайнеру, который работал на проекте. То есть он тоже не становится обижен. Вот в этом плюс. То есть надо здесь многогранно смотреть. Плюсов здесь много. Именно деление. Не только вот как бы, в этом. Спасибо. распределение процентов комплектатору отходит примерно 20% от того, что он добыл. 80% отходит в студии. И на всю группу, если я не ошибаюсь, у меня прописано, по-моему, 10% на всю группу, которая делала проект добытого. То есть они как бы получают помимо зарплаты, помимо бонуса со своих проектов, они еще потом постфактум получают еще а, деньги за комплектацию. Слав, правда, да. добрый день, меня зовут Игорь. Вопрос такой, вот у вас а, те дизайнеры, которые будут удалены, для них какой-то есть норматив, допустим, там, не знаю, там за квадратный метр, там надо... По концовку? деньгам или по времени? По времени. Есть, конечно, стандартные какие-то истории. То какие-то есть у вас норматив. Да, да, да. А, еще вопрос. Вот вы, это вы... не то, что к ним, это в целом по индустрии, есть понимание, сколько должна делать та или иная работа. Понятно. А, вот вы сказали, что вы работаете как сейчас, как арт-директор. Да. А, вот вы, я так понимаю, обсуждаете проекты с главным дизайнером. И с следующим, да. С вы это лично делаете да. или. А, то есть это лично Конечно. И еще вопрос такой. Вот если не брать комплектацию, как вы считаете вообще вот э, студию дизайна, это может быть бизнесом или это такое чисто, чисто само, да, самозанятость? Самозанят, так, да. ага. а мы считали, мы же такие замороченные ребята, у нас была калькуляция, мы как, как не считали, когда у тебя пять человек, а, и вот такая вот организация, она на самом деле все равно съедает ресурсы. То есть, когда ты один, у тебя будет самозанятость, ты будешь получать хорошую зарплату, достаточно хорошую, да, особенно с процентами, но будет постоянно занятость 100%. Если ты нанимаешь несколько человек и начинаешь делать проекты, ты не можешь заработать без комплектации, потому что ты будешь точно так же получать зарплаты. Мы по-всякому считали, экономика не сходится, можно провести, попробовать упражнения, и мы с ребятами считали, которые у нас курсы проходили, никак не сходятся. Поэтому только комплектация и только управление. Без этого студия, ну, в принципе, бессмысленно. Но в основном, я так понимаю, дизайнеры же не только картинки рисуют, но и стараются реализовывать, поэтому это гораздо интереснее. Станислав добрый день. меня зовут Светлана. У меня вопрос по поводу программ. Используете ли вы какие-то программы, которые вам помогают управлять проектом дистанционно, типа да, конечно, Basecamp. Мы сейчас разрабатываем еще свою программу. Самое главное, короче, в этом всем это еще и система отчетности. То есть для того, чтобы понимать, кто сколько работал, кто сколько заработал, нужно считать время. Время считать достаточно тяжело, но это надо делать. И потом все это дело, если у нас там не 10 человек, даже 10 на самом деле тяжело, а представьте, что у нас 30 человек, и каждому надо выдать сколько-то денег. Ну, Кто-то поработал на проекте, допустим, несколько часов, но он тоже должен получить там свою тысячу рублей, например, по этому проекту. И вот это все нужно считать и сводить воедино. И вот для этого мы сейчас поняли, да, что нам не хватает Excel. В общем, в Excel мы тратили примерно... 15 тысяч рублей, ну, нам обходила себестоимость посчитать, кто сколько будет получать. То есть, такой половина бухгалтера, можно сказать. Вот. Каждый месяц мы просто считали, в год это там около 300 тысяч, мы просто выкидывали на то, что, чтобы посчитать, сколько мы а, тратим денег. Сейчас мы сделали, упростили эту историю и хотим ее автоматизировать, чтобы можно было с телефона, ну практически одновременно с тем, как человек делает, он помечает просто время свое, это все уходит на проверку и практически в автоматическом режиме это можно будет делать за час. Вот эта штука очень важна и я думаю, мы даже дадим возможность другим компаниям там участвовать и считать время. То есть просто вы в начале пути программируете именно ваш подход, то есть программируете, сколько кому вы платите. Сколько, кому процентов подходит И в итоге в конце месяца она сама определяет, кто сколько бонусов получит, кто не получит, ну и так далее. Вот такую штуку мы сделали, в принципе логика складывается, я думаю, скоро мы ее ну, доделаем, презентуем, наверное, в следующем году. После стандарта профессии будем этим заниматься. И система введения проектов, конечно, у нас Basecamp, но подходит любая абсолютно. Вот у вас есть, наверное... Здравствуйте, меня зовут Александр, я дизайнер интерьеров. Хотел узнать, вот среди московских сотрудников, есть ли у вас какой-то тимбилдинг? Вы как-то поднимаете свой боевой дух товарищей, которые, ну, если постоянная работа происходит, ну, немножко, наверное, закисают, устают там, да? Может быть, как-то встречаетесь с ними или как-то, не знаю, ну, онлайн, наверное, сложно как-то, вот какие-то мероприятия, может быть, проводите, поделитесь? Мы Нет, мы встречаемся онлайн каждую неделю, это еженедельное совещание. У нас в конце еженедельное совещания из чего оно состоит? Оно состоит из э, зачитывания проектов, которые мы ведем, и э, с пояснения ситуации, собственно, что там э, по нему происходит, да, и куда двигаться дальше. Записываем цели на следующую неделю. После этого у нас есть э, успехи, каждый делится успехами за неделю, что он понял, что он открыл, что он э, хочет поделиться с другими ребятами. И есть э, пожелания, ну, два таких раздела получается. То есть каждый в конце совещания имеет возможность это рассказать. Это все у нас происходит в Google Hangout, то есть с камерами друг друга видим. Конечно, это не живое общение, но это и невозможно, потому что у нас все сотрудники управляющие работают из разных мест. Кто-то в Москве, а кто-то в Питере, кто-то ну, в разных местах находится. Поэтому, на самом деле, в этом ничего страшного и проблемного нет, если есть камеры, если есть интернет. Ну вот мы уже очень долго работаем и все нормально. Спасибо, день добрый. Благодарю за Текст очень интересный. У меня один вопрос. У меня зовут Юрий дизайнер. Хотел спросить, чем отличается комплектация вашего бюджетного проекта от VIP-проекта? То есть, в чем отличие? Понятно, цена одна, а VIP-цена совершенно другая. В чем? Одинаково. Окей, okay, а когда человек говорит, мне допустим, нужен интерьер там, за 15 долларов, а второй говорит, мне нужен интерьер за 40 долларов, в чем будет отличие? Как вы будете работать Вы что имеете в виду? Покупка что или что? Ты, а, знаешь, нет, за 15 то... или за 40. <смех> ну, я имею в виду, что сколько будет проделано работы за. Одинаково. То есть, без разницы, выбираешь, что ламинат или массив дорогой. То есть, у тебя прописано в порядке работы комплектатора, какая у него? Во-первых, понять, какое покрытие, все-таки утвердить, это первое, да, что нужно сделать. Потом понять ну, ламинат, опять же, либо все-таки массив это будет. Понимаешь, допустим, что ламинат. Последовательность сохраняется. Конечно, ты должен понять. У кого купить этот ламинат, у кого дешевле, выбить скидки, договориться о том, что сколько будет метраж, сколько будет запас, договориться о привозке, потом все это дело принять, посмотреть, что там все нормально без брака и сдать строителям. Все одинаково, что для ламината, что для массивного паркета, допустим. Смысл в том, что наша работа такая же, а клиенту, конечно же, выгодней. Получается, это не эконом-проекты, получается, все-таки, а чуть более продвинутые бизнес-класса и премиум-класса. Если клиент говорит, я сам все, то мы чаще всего даем ему рекомендации, как ему самому по этому чек-листу, что ему нужно сделать. То есть, по сути, мы ему даем вот этот вот чек-лист по менеджеру, из чего, вернее, по комплектатору, что ему предстоит делать. Потому что иногда он даже не задумывается. Ему кажется, что он пошел в магазин, заплатил деньги, завтра у него на объекте вот уже все, все положено уже. В жизни не так. Позиции много, и он не понимает, что в жизни не так. Для него это как, походу, булочное. А для нас это там целый чек-лист с 15 позиций. И если он говорит, я сам, я говорю, ну вот хотя бы вот проверьте вот это, да, или отдайте там вашему прорабу, пусть он все это дело проверит, чтобы было качественно. Такое тоже бывает. А когда клиенты хотят больше, чтобы мы это сделали, понимают, ой, нет, давайте вы этим будете заниматься, клиенту не проблема платить. То есть на круг получается примерно 150 тысяч рублей в месяц человек платит. Я делал себе много объектов сам, я лично платил нашей студии, 150 тысяч рублей в месяц сам вот прям, Хотя я не богатый да, клиент, я, как бы, ну, я даже не, не скажу, что там нормальный бизнес-класс. Но я платил эти деньги, просто я понимал, что я работаю у себя на работе, заработаю больше и заработаю тем, что, ну чем, а, чему у меня душа лежит. Я не хочу разбираться в этом там, бетоне, там, в, там, в ламинаторах, в подрезках и вообще всех этих вещах. Я взял там два человека плюс архитектор, назначил их между ними роли и ответственность и сказал, подписал договор с одним и дальше... Принимал уже результат. Мне было выгодно 150 тысяч заплатить, там 4 месяца мы это делали, чтобы получить готовый объект, готовый к эксплуатации, и вообще туда не ездить. Вот таких людей много, у которых есть основная работа, в том числе, и которые хотят доверить свою работу профессионалу. Мы на, этих, на них и ориентируемся. Давайте, давайте. Uh, uh -huh. Вопрос, про, вот, хотели рассказать про бренды, а, вообще как продвигать, а, как по вашему мнению продвигать вообще бренд студии, например, а, у вас, вот, например, да, студия имени вашего, да, вот, yeah. Станислава Орехова, а, вот, или продвигать как-то название а, бренда, или вообще, одни, а, вообще одной личностью, вообще как, вот если, например, даже... В Ютубе, да, например, тогда одна личность, да, что вы, как говорится, всегда рассказывали, как, как вообще лучше? Вот, личный бренд именно по личности, он работает лучше всего. То есть это самое лучшее, когда ты продвигаешь свой личный бренд. Ну, тогда, во-первых, люди любят покупать и вообще общаться с человеком, а не с компанией. Никто не любит с компанией общаться. любит общаться конкретно с человеком. Это первое. То есть уже плюс. Второе плюс, то, что ты вне зависимости от того, какая у тебя компания будет или что будет делать дальше, ты развиваешь именно свой личный бренд, и ты можешь там прийти на выступление, и тебя будут именно тебя знать. Уйдешь в другую компанию, либо организуешь другую компанию, у тебя сохраняется репутация. Это выгоднее делать, и тенденция как раз таки в этом э, и сейчас идет, в том, чтобы накапливать личный капитал. Поэтому, конечно, личный Инстаграм личный блок, и вообще лично себя надо продвигать. Желательно. Минус в этом тоже есть, что когда у тебя компания, ты можешь отстраниться от дела, уехать там, на море, ничего не делать, а, здесь не получится. То есть тебе постоянно надо быть в движухе в работе и в ну, каком-то вот таком медиапространстве. Это будет работать, если тебе нравится то, чем ты занимаешься, это дело твоей жизни, вне зависимости от денег. То есть я занимаюсь тем, чем я занимаюсь, сам, вне зависимости от того, будут мне платить, не будут. Я сам готов платить за то, чтобы делать там дизайн, делать студию, разрабатывать стандарт. Стандарт мне стоил более миллиона, могу сказать, просто разработка его. Ну, лично просто денег заплатил сотрудникам, чтобы кто-то помогал там, мне это все дело писать. Полтора года мы делали. Поэтому, когда ты этим говоришь, когда ты это делаешь, ты не можешь иначе. Вот в этом случае личный бренд имеет смысл продвигать. Когда... Компания, и ты хочешь себя скрыть, тогда можно компания. Но это будет плохо продвигаться. Люди не очень любят компания, и это очень много денег стоит, там как Coca-Cola, например, других компаний, каких-то сильных, тяжело. да Давайте. Все? <соцентрический> угу. Отлично. Ну, давайте последний сейчас, и будем объявлять следующую да. э -э, Санислав, еще один маленький вопрос. Вчера просто как раз э, был на... Промышленный форум Пушка такой проходил в башне Меркурий. Очень интересно там лекцию читал Слава Саакян. Вот он такой продукт-дизайнер именно. И как раз мы затронули тему, ну замены человеческого как бы интеллекта, да, машинным интеллектом, искусственным интеллектом и так далее. Вот при такой детальной автоматизации, как вы считаете, в будущем возможно все-таки замена определенных ролей, да, определенных специалистов, скажем так, искусственным интеллектом? Спасибо. Хороший вопрос, интересный. Ну, не могу сказать точно, да, потому что все может случиться. Если поразмыслив, многие вещи, конечно, будут автоматизированы. То есть бухгалтерия точно, введение проекта менеджмент точно. К примеру, сейчас, если взять функции менеджера, уже можно понять, что можно прописать с помощью бота некий сценарий, который будет сам отсылать клиенту информацию какую-то. То есть, В принципе, человек в принципе, ну, не очень нужен будет. Если автоматизировать договор и какие-то другие вопросы, наверное, частично можно. Как дизайнера, наверное, нет, потому что ну, дизайн это все творческая профессия, она на грани тенденций последних технологий, общения, понимания. То есть, в основном, если бы можно было точно понять, что клиент хочет, тогда это все можно было бы точно автоматизировать. Но так как клиент иногда сам не знает, что хочет, а, и именно нужен человек, который поможет ему понять, что он хочет, в этом случае, конечно… Иногда, чаще всего. Ну да, чаще всего. Спасибо всем большое. Надеюсь, ответы были полезные, интересные. Друзья мои… Если кому-то будет интересно ознакомиться со стандартом профессии, то я буду здесь весь день. Подойдите, в блокноте запишите свою почту, свой e-mail, и мы вам вышлем приглашение и вышлем вот эти документы. Вы сможете с ним ознакомиться. Я жду от вас обратной связи для того, чтобы сделать ну, его лучше и более детально. Спасибо всем большое.